привет, друзья! Сегодня я готовила мясо под капустной шубой. Получилось очень вкусно, сочно в общем, и дешево. Сейчас покажу, как я готовила. Поехали! Для нашего блюда нам понадобится 400 грамм мяса. Я беру куриные грудки, можно свинину. Затем 4-5 ложек столовых сметаны, 1 морковка, 100-150 грамм твердого сыра, 500 грамм капусты и 1 луковица. Так, мясо мы нарезаем кубиками и теперь трем морковку, трем отдельно или, на, или шинкуем капусту и на Четыре части разрезаем луковицу и режем полкольцами И также трем на терку, на крупную, сыр. Поехали! Берем форму для запекания и смазываем ее маслом. Теперь берем сюда, ложим мясо. Мясо солим, перчим. Все хорошенько перемешиваем. Так, раз-раз. Сверху вторым слоем идет лук. Лук также аккуратненько раскладываем слоем. Так, третьим слоем у нас идет морковка, натертая на крупной терке. В компусту мы сложим, льем алию, то есть растительное масло, 4 ложки, солим, перемешиваем и последним слоем ложим на наше блюдо. Капусту выложили, теперь сверху на капусту сыр, который на, твёрдой, на крупной терке. И также делаем слой. Так, есть, хорошо утрамбовываем. И сверху сметаной сметана на 4 5 ложек хорошо разуме э, размазываем вот и ставим его в духовку на 60 70 минут 170 градусов 180 градусов до готовности. Если оно подрумянится, а капуста еще будет у вас с сарая, то есть вы можете попробовать, значит накрывайте сверху фольгой или крышкой. Так, все, ставим. Все, наше блюдо готово. Вот так оно выглядит. Вкусненько, аппетитненько. Сейчас насыплю. Вот так оно выглядит. Вкуснотище, хочу я вам сказать. Мне очень нравится. Спасибо, что были со мной, готовьте, всем приятного аппетита, пока-пока!